Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня мое видео будет об Стефанотисе и как его еще называют? Мадагаскарский жасмин. А Мадагаскарским жасмином его называют, потому что он произрастает на острове Мадагаскар. И родина его еще Африка, Куба и острова Тихого океана. Это обильно цветущая вечно зеленая лиана. Он, конечно, очень красивый. У него вот такие красивые соцветия. А бывают 8-10 цветков вот на такой вот веточке. Очень душистые, ароматные цветы. И причем он еще и выпускает, созревает на нем и плоды. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот образовался у меня плодик. Но я думаю, что там плодик еще где-то есть, но у него просто, у меня такой кроном, я его даже боюсь строить. он очень большой у меня. Для опыления второе растение не требуется, то есть он опыляется, может насекомое его опылить, или если вручную, то кисточкой нужно опылить между другими соцветиями. И завязывается такой вот плодик, и он созревает 9 месяцев. И там внутри у него находится около 100 семян. Когда он созреет, он становится желтым цветом, напоминает вид манго. И семена вот у него, я уже сказала, они пушистые, такие, как парашютики в виде одуванчика. Так что семенного материала у меня теперь будет много. Ну, конечно, стоит подождать. И будет плантация у меня с типа, Правда, если они все будут вот такими гигантами, я не знаю, что с ними делать, потому что занимает место он у меня много. Вот выросла вот такая большая лиана. Он у меня сейчас сидит в 50-литровом горшке. И у него даже здесь, даже здесь, вот видно, что одни-то корни у него. Моему Стефанотису на данный момент ну, лет 5. Лет пять Я его покупала обычном обычном магазине. Он был в маленьком горшочке вообще вот в таком контейнере, как обычно продают, да, вот, растения там 8 марта. Вот. И я его постепенно пересаживала, пересаживала в более в большую посуду. И вот так вот он у меня вырос до таких размеров. Для того, чтобы вас типаноти с радовал своим цветением, для этого нужно несколько условий. Первое условие – это, конечно, солнце. Он любит очень светлые и солнечные места. Ну, если вот такое солнце такое полуденное, да, чтобы не обжигало, его может обжечь вот эти кожистые листья его то его можно притенять, да, чем-то у полудина, а так оно должно постоянно вот именно такое солнечное и очень хорошо освещенное место, тогда стефанотис будет цвести. И второе, что немаловажно, это полив. Ну, так как он произрастает, африка, куба, там, в общем-то, жарко, и обязательно нужно... Дренирование почвы делать, чтобы не было застоя воды. И рыхлый грунт. И поливать его по мере пересыхания грунта верхнего слоя почвы, а то и наполовину. То есть я его даже, возможно, и вообще просушиваю. Даже вот у него сейчас в горшке, если его оттуда вытащить, там уже земли нет, там одни корни. И я его поливаю не так часто. И понемножку. И обязательно теплой водичкой, не нужно холодной водой поливать. И иногда его опрыскиваю мелким распылителем. Вот я его немножко, конечно, опрыскиваю, чтобы и пыль на листиках, чтобы он дышал, он уже дышит листиками. То есть они должны быть чистыми. И, конечно же, подкормка. Подкармливаю я его для растений цветущих, то есть фертика люкс, моя любимая, и во время весенне-летнего периода я его подкармливаю где-то ну, раз в 14 дней. Грунт подходит абсолютно универсальный, только можно добавить туда перлит, чтобы грунт был рыхлый и все. Больше ничего, можно еще с песочком немножко перемешать, но песка тоже много не нужно, потому что он тоже влагу как бы в себе держит. Следующее условие, он не терпит сквозняков, он не любит сквозняков. И не любит, чтобы на него попадал именно холодный воздух, это уже касается зимнего времени. Также не любит расти возле обогревательных приборов. И зимой, конечно, за ним тоже требуется уход. зимний период его желательно тоже поставить на самое светлое место. Так как это вечно зеленая лиана, он на зиму не сбрасывает листья. Единственное, он может не цвести зимой, но у меня он цветет и в Новый год. Он бывает даже распускается и к Новому году. То есть у меня цветочки выбрасывают он постоянно. Но у меня зимой еще плюс подсветка. То есть у меня еще и подсветка на него и стоит вот-вот здесь -вот возле окна. И, кстати, про цветочки. Во многих странах букет невесты не обходится без этих цветов, то есть их украшают даже и волосы невесты, то есть они, в общем, несут вот такой вот какой-то символ, символ любви, чистоты и преданности. И есть такое поверие, если у вас зацвел Стефанот дома, то если девушка не замужняя, то она обязательно выйдет замуж. А если, допустим, уже ну, семья, да, то это, наоборот, благополучие в семейных делах. То есть вот такой вот цветок. И про обрезку. Я его, да, я ему обрезаю. То есть если вот у него усы, он очень, знаете, растет быстро. И у него появляется очень много усов. И эти усы, вот они начинают, как антенки такие торчать. Я их просто вот обрезаю. И тоже нужно смотреть. А то бывает, знаете, вот усик, вот, допустим, как мне сказать. Вот смотрите, вот усик, видите. И он, видите, уже соцветия на себе. Видите, вот такие усы, конечно, не нужно обрезать. Я его просто вот закручиваю, и все. А вот такие антеночки, которые торчат, я их просто обрезаю. И от этого у него идут вот эти рост боковых, боковых. И он цветет как раз на боковых вот этих отростках. Появляются соцветия. И про укоренение. Я, конечно, вам рассказываю все из личного опыта, но я его не укореняла, честно говоря. Ну, думаю, что укореняется он, наверное, так же, как и другие лианы просто вот допустим такую уже веточку, да, вот допустим, не новый вот этот побег, он не укоренится, а вот такой вот он уже и цвет поменял, видите, как подеревеневший такой вот. Я думаю, что его если вот на черенковать, да, то можно укоренить. Вредители, конечно, любят степанокис. У меня был клещик на него, давно нападал клещик, но я как-то вовремя заметила, обработала просто, знаете, препаратом фитовермом или вид есть препарат, и все на этом. Больше я на нем ничего не видела. Ну, я думаю, что на такое растение, вот такие кожистые листья, любят еще, наверное, щитовка, скорее всего, нападать. Но вот у меня я не сталкивалась с этим. Так что вот, вот такое вот красивое растение. Ну, конечно, для наших широт, и чтобы вот в квартирных или домашних условиях добиться такого, что вот даже вот плодик, это, конечно, вообще диво дивное. Я очень рада. Конечно, если вы хотите добиться такого роста и вот такого большого растения, требуется пересадка ежегодная и больше-больше-больше горшочек. Тогда он будет вот эту массу набирать зеленую, он будет больше, и больше, и больше. Если кому-то это интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. У меня там есть, как я пересаживала свой стифановый. В общем, лиана это очень красивая. Цветы очень ароматные. Особенно в вечернее время они издают такой, знаете, прям, ну, такой, ну, не то что тонкий, а он такой насыщенный, такой прям приятный такой аромат. Ну, конечно, напоминает жасмин, так как это же жасмин у нас. Вполне возможно выращивать его и в квартире, и в доме. Он очень хорошо украшает собой. Увидимся в следующем видео.